Всем привет! Сегодня я расскажу топ-5 средств для питания кожи от компании GreenMate. Питание – это важнейший этап ухода за кожей. Регулярное подпитывание делает кожу мягкой и гладкой, сохраняет, восстанавливает естественный баланс влаги. Питание – обязательный этап ежедневного ухода, так как способствует оздоровлению кожи в целом. Итак, что же предлагает GreenMate для питания вашей кожи лица? Первое – это гидрофильный гель облепиха. Он питает кожу ценными маслами, предотвращает ее старение, а также глубоко очистит кожу, придав ей необычайную мягкость и сияние. Оставьте его на пару минут как маску, и вы почувствуете, как ваша кожа ожила. И кроме того, гель отлично питает, укрепляет и восстанавливает структуру и цвет ресниц. Жидкий альгинат питания – это один из самых эффективных косметологических средств по уходу за кожей и мгновенный результат после его применения. Об эффекте этой маски не надо рассказывать подругам, его заметят без лишних слов. А также сыворотка-концентрат питания, плюс любой другой гидролат по типу вашей кожи, направленный на улучшение состояния кожи, а также предотвращение появления новых и уменьшение существующих морщин. Предназначена для полноценного питания клеточных систем и поддержания кожи в хорошем состоянии в возрасте после 30 лет. Питательная активность препарата обеспечивается наличием в природной форме макро, микро и ультрамикроэлементов, липидов, углеводов, предшественников нуклеиновых кислот и набора витаминов. Маска скраб оливковая. Для того, чтобы ваше лицо сияло красотой, его необходимо деликатно, но в то же время эффективно очищать, питать и тонизировать. Маска отлично отшелушивает орговевшие частички кожи, интенсивно питает и освежает цвет лица. Помогает избавиться от черных точек и расширенных пор, а также улучшает свет лица. Маска антивозрастная. Это одна из самых популярных и любимых масок, которая не нуждается в комментариях. Ее просто нужно попробовать. Отлично питает, тонизирует и подтягивает кожу, наполняя ее здоровым сиянием и нежностью. На сегодня у меня все. Я рассказала полезные вещи, надеюсь, они вам пригодятся. Спасибо за ваши комментарии, и лайки. Будем рады каждому. Всем пока!